времени суток вы с любовью из моего домика в деревне вот она стала пора петуни которые были посеяны еще в феврале определить чтобы они радовали все лето нас и как это делается я вам хотела показать моя петуни посажена в разное время это бэби розовая она посажена 5 февраля опера суприм тоже посажена 5 февраля и 14 февраля я посадила уже другую партию питоний. Это вот Бэби лосось у меня, розовая Бэби тоже. А, джаконда розовая Бэби, Джаконда лосось. Я уже часть высадила и хотела показать, как я делаю это. Практически, потому что мои подписчики спрашивают, как я это делаю. Посмотрите сейчас уже, какая красивая, интересная питония. Что нужно сделать, я беру грунт, очень хорошо перепревший, пересыпаю вот в такие большие контейнера. Очень любят питунья большие объемы, это вот не меньше 7 литров, такие старые у меня всякие ведерки, приспособлены в озоны, и в них я сажаю питонию. делаю я это очень просто. Грунт, смотрите, какой-какой отличный грунт, перепревший, такой мягонький. Это очень нравится питоням в их корневой системе. Очень нравится питоням, смотрите, какой воздушный-воздушный грунт. Вот сейчас я просто сделаю здесь углубление, посажу сюда из временного, временных горшочков, посажу сюда. В эти большие емкости уже рас, посажу рассаду. Освободила из емкости рассадный вот такой цветочек и сажаю, приглубляю и приглубляю большой горшок. Ничего особенного не надо, просто я все подсыпаю. Вот, я уплотняю до краев горшка. Вот посмотрите, я как заглубила. И обязательно надо полить, конечно. Обязательно надо полить цветок. Все этого достаточно. Надо сказать, надо сказать, что никаких удобрений я не кладу, потому что грунт исключительно хороший, перепревший навоз. Там есть все для того, чтобы цветок рос и был красивым. Для того, чтобы цветок развивался, я просто убираю все эти цветочки. Они не в надобность. Надо, чтобы сейчас развивалась вегетативная масса. Он будет спускаться, будет очень красиво. Чуть попозже. А пока все это мы уберем. Уберем не в надобность это. Вот посмотрите, что у меня осталось. Будет развиваться корень, будет увеличиться листовая масса. И естественно пойдут цветы, не переживайте по поводу этого. Точно так же я поступлю и с этой емкостью. Ах, вот еще надо убрать. Вот. В общем, я убираю полностью. Убираю. Пусть будет так. Ну что, как говорится, ничего тут супер особенного нету. Питунь я буду определять постоянные горшки и через две недели нарастет очень хорошее листва разовьется корень в этих емкостях и будет все замечательно я бы хотела показать как я уже посадила питонию у меня такие самодельные горшочки у них нет дна, чем мне нравится корень будет развиваться вглубь Видите, все листочки все все цветочки я оборвала все Смотрите, у них нет дна у этих горшочков, они самодельные. Кто хочет посмотреть, видео на есть на эту тему. Вот, вот отрывала, видите, уже, уже идут, идут, идут побеги. Посадила это два дня назад. Думаю, через пару недель будет уже развиваться активно листва. Вот. После полива я много, конечно, не поливаю их. Вы посмотрите. Если вот там внутри сыровато, не заливайте, не надо. Тоже, наверное, уберу. Цветочки. Вот так вот. Вот такие у меня горшочки. Сделанные. Служат они у меня уже года три, наверное, безотказно. Очень хорошо развивается корень вниз. Чем мне нравится. Там у них не дна. И этим и замечательен самодельный горшочек пока вот у меня действительно хорошая земля и я не подкармливаю их практически ничем. Через какое-то время будет такая необходимость, но пока я буду ждать увеличения объемов листовой массы петуния и начало цветения оно не замедлит себя ждать и конечно, конечно будем ждать красивого, обильного цветения питуния. Сажайте петунию, радуйтесь, наслаждайтесь. Вы были с любовью из моего домика в деревне.